Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой небольшой дозаказик по четвертому каталогу. Вот такие вот у нас классные есть вещи. Рефрешер для одежды и ткани. Это у нас цветочный бриз, аромат. Кстати, классно. Он работает как жидкий утек. Когда вам некогда, вы куда-то торопитесь, и быстро нужно погладить какую-то вещь, но нет возможности, то эта вещь всегда должна быть под рукой. Куда бы вы ни собирались, любую дорогу, всегда берите вот с собой Именно рефрешер компании Faberlic. Как он работает? Он освежает одежду без стирки. Быстро устраняет неприятные запахи. Жидкий утюг, как я уже и сказала, для тонких тканей. Код данного рефрешера 30288. Советую всем приобрести. И есть еще у нас другой аромат. Это лаванда и бергамот. 30 289 Выставляла В своем Чате вайбера продуктовом Акцию на них ну, вот Мне заказали Сама также пользуюсь Очень нравится И конечно же Всеми любимые наше мыло для кухни 5 в одном С ароматом кофе и термису Убирает неприятные запахи Мягко и эффективно моет Не сушит кожу рук От данного мыла Тридцать Также еще есть с ароматом весенние цветы. Год тридцать двести Ну и конечно же, новинка у нас предновогодняя была. Это цветочно-цитрусовый микс. Кстати, классный аромат. Год тридцать вот у нас есть классное мыло для кухни. Ну и, конечно же, уход за собой, вот, за волосами. Краска для волос. Темный каштан шоколадный. из серии Эксперт. Под данной краски. 18.023. Тут вот, вот, девушка заказала. Будет краситься. Также она заказала дезодорант. Для интимной гигиены код 1628. Новинка нашего текущего каталога тушь для ресниц. Экстра объемная код 5373. Кстати, уже многие попробовали, уже есть отзывы на сайте. То, что заявлено, действительно так оно и есть. Увеличивает объем ресниц несколько раз. Ну и автоматический карандаш для глаз. От данного карандаша 5825. Вот такой вот у меня получился. Небольшой, но полезный заказик. Классный, ароматный. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересного. Всем пока!